Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить о вегетарианстве. Но перед тем, как мы продолжим, я бы хотел попросить тех, кто не смотрел фильм «Земляне», перейти по ссылке, которая будет в описании к этому видео, и посмотреть этот фильм. А также еще один ролик, он также будет в описании. И мы продолжим. Приостановите эту запись, пожалуйста, посмотрите этот фильм, если не видели. И я считаю, что каждый человек, который хочет узнать что-то о вегетарианстве, не посмотрев этот фильм, не знаю, он не сможет, не сможет понять ход мыслей, которые я сейчас буду преподносить. То есть просто потратить зря время, мне кажется. У меня такая вот просьба. Итак, надеюсь, сейчас, кто смотрит это видео, уже все посмотрели этот фильм «Земляне». И, и мы говорим, мы, мы находимся на одной волне. Так вот, смысл всего этого действия был в том, что если после просмотра вот этого фильма, этого ролика вы ни разу не рыдали, то я думаю, что дальнейший, так скажем, дальнейший просмотр моего ролика вам ничего не даст нового, вы не изменитесь, потому что сильнее, чем вот эти два момента я сделать, к сожалению, не смогу сам. Так вот, перед тем, как записывать этот ролик, я потратил достаточно много времени, несколько часов, наверное, может, часов 5, 4 точно часа на просмотр различных других роликов о вегетарианстве на Ютубе, чтобы составить какое-то представление о том, как люди рассуждают, какие доводы они приводят за, какие против. И на самом деле... В большинстве случаев э, как противники, так и защитники пытаются найти какие-то э, рациональные доводы. Э, за, например, если ты уже вегетарианец или против, если ты не вегетарианец. Э, эти доводы находят как в программах на телевидении, так и индивидуальные люди, то есть индивидуальные блогеры, которые решили записать видео ä, на эту тему. Я, наверное, приведу пару таких доводов, которые я запомнил. Например, большинство противников или... Большинство передач, которые направ... которые, в которых вегетарианство, так скажем, оценивается как негативное проявление. Доводы относят, первые, это... это нехватка аминокислот для человека, например, какой-то... Например, ведущий рассуждает так, что, типа, э, зачем мне платить там тысячу рублей за продукты, когда я на эту тысячу рублей куплю мясо и буду неделю есть. То есть, а эти продукты я съем там за один-два дня. Есть такие доводы. Есть, так скажем, мнение людей, которые в этой теме вообще никак не разбирались. Но это просто видно потому, как они говорят. И они там говорят, что вот, э, э, то есть мясо это, э, мужчина должен есть мясо. То есть, э, если он грузчик, он должен есть мясо. К, он придет, жене скажет, ты что, совсем с ума сошла? Ну вот в таком виде. То есть, я не хочу это дальше развивать, эту мы, э, эти рассуждения. Ну, собственно, большинство, самое смешное, что большинство таких вот утверждений, оно опровергается уже сейчас личным опытом людей, которые следуют свой, ну, как бы тому выбору, который они сделали. И те же самые там спортсмены, там, марафонец, женщина, которая бегает марафоны, она вегетарианка, да, то есть мясо рыбу там и вот э, по сравнению с грузчиком вы понимаете да какие у него нагрузки физические там каждый день тренировки э -э, ну то есть э, э, надо думать головой в первую в первую очередь э, когда вы э, смотрите тот или иной ролик есть конечно мне откровенно эти ролики не нравятся, но я все-таки добавил свою подборку, которую, о которой я расскажу чуть позже. Так вот, это ролики такие пропагандистские, когда сид... такая подпись идет под экраном и врач, какой-нибудь там кандидат, кандидат там медицинских наук, там сотрудник того-то, вот -то -то, и, и она таким уверенным голосом говорит, что типа... Это точно так, что это незаменимые аминокислоты, и вы умрете там или еще что-то. Ну, то есть, э, опять же, ни, никаких отсылок к исследованиям ни к чему не приводится. И, э, так скажем, это типа зомбирования, не знаю, я это называю пропагандой, собственно. Я, я через Ю посмотрел эти ролики, пытаясь пытаясь все-таки найти то какое-то зерно, за которое зацепиться, но там его нету, к сожалению. Мне также очень понравился, например, мне понравился такой нейтральный ролик телеканала Дождь, когда мужчина рассуждает о вегетарианстве за и против. То есть это, это тоже, так скажем, интересно обозреть такую взвешенную точку зрения, не часто с ней сталкиваешься. Я, конечно, прошу прощения, что я так много об этом говорю, но это важно. Я хочу через это подвести к итоговой мысли. Так вот, что касается сторонников вегетарианства, там тоже есть, ну по большей части это тоже какое-то приведение приведение доводов в том, что тебе стало как-то лучше, то есть ты какие-то от этого плюсы получил. То есть, например, там ногти лучше стали, не знаю, там кожа лучше, я себя чувствовать лучше стал. Что еще? Вот это вот. Есть ролики, которые мне лично близки. Люди мне лично близки, которые говорят, что это прежде всего, так скажем, твой моральный выбор, а не то, какие ты плюсы получаешь. Об этом я позже скажу, подводя итоги. И, например, например что еще есть? Есть, например, тоже вот девушка, которая рассуждает там, она, в принципе, видно, что эта девушка, она читала вегетарианство она понимает суть, но она опять же приводит какие-то доводы, что типа, мне нужно время, чтобы все это раз разбираться, чтобы ди диету какую-то составлять, это надо, это надо время тратить, то есть, чтобы чтобы организм получил столько, сколько он получал от мяса то есть она какие-то рациональные доводы приводит в, в том, что она потребляет мясо, она как бы успокаивает себя этим, я не знаю Но этот человек в принципе, такие люди которые вот действительно рационально как-то подходят они они как бы на перепуте находятся и непонятно действительно куда они все таки в итоге в итоге станут они вегетари... вегетарианцами или нет потому что э, такая рациональная вещь она опасна потому что каждому каждому своему поступку в принципе можно рационально подвести э, и в пользу вегетарианства и во вред вегетарианства э, так вот Подытоживая то, что я сказал Я хочу взглянуть на эту проблему Несколько иначе Несколько более По Оши, Так скажем То есть я вот смотрел ролики Среди них это мнение Оша О вегетарианстве Ну вот мне его вывод ближе всего э, к, к моей позиции. Скорее всего даже на 99%, не знаю. В общем, э, вегетарианство ⁇ это прежде всего э, моральный выбор. Э, выбор того, что ты не можешь, что ты чувствуешь как эти животные страдают, и ты не можешь позволить себе, не можешь позволить себе убить этого животного ради того, чтобы пропитаться, когда ты знаешь, что ты можешь прожить без этого. Спокойно, причем здесь не нужны какие-то сверх сверхрасходы, не, не знаю, еще что-то. Здесь нужно просто э, желание. Здесь нужно просто э, провести какую-то работу над собой. Нужно потратить время, конечно. Но, опять же, э, именно то, что э, то что это убийство, а, обычно в большинстве случаев это... Жестокое убийство Это тебя останавливает в первую очередь Не то какие ты там получишь Плюсы Не то какие там будут от этого Минусы А именно то что это убийство э Этим мне понравился кстати Маленький мальчик который рассуждает На эту тему он тоже есть у меня в подборке э То есть он не может Сформулировать свои мысли четко но, но Основную мысль Основную идею Вегетарианство, отказа от убийства в первую очередь. Он даже вот сколько ему лет, не знаю, там 8-10, не знаю, он ее преподносит лучше, он ее преподносит понятнее, чем многие взрослые, которые просто ленятся изучить тему и сделать какие-то выводы, поработать головой. Вот мое мнение об этом. И я, наверное, расскажу кратко о том, как я стал э, вегетарианством, вегетарианц, вегетарианцем. Э, вообще, когда меня спрашивают, ты вегетарианец, я говорю, я не, не вегетарианец, потому что, э, не знаю, это так сложилось или что, но у людей какие-то предвзятое мнение о вегетарианстве, вегетарианстве они сразу начинают как-то к человеку там приставать и все. То есть у меня на этот счет такая позиция. Я не ем мясо. Мне говорят, поешь мясо, я говорю, я не ем мясо. Почему я не ем мясо? Потому что я не могу есть мясо этих животных, которых, э, так скажем, забили. Ужа... Они, они, многие из них прожили в ужасных условиях. И я вижу, что я могу жить, ну, например, уже сейчас я вижу, прошло 6 лет, да, что я могу жить без мяса спокойно, не, не получая никаких там, ну, в общем, смысл в том, что даже если бы мне это как-то отражалось на здоровье, что это даже будет доказано когда-то там через 10 лет, там, выйдет супер исследование, скажут, например, Вегетарианцы там умирают на 10 лет, живут на 10 лет меньше. Я скажу, ребята, ну и что? Я готов пожертвовать 10 годами своей жизни, но я не готов убивать ради, ради этого. То есть, ну, это, это просто нонсенс, получается, да? То есть, это, это становится. Вегетарианство это скорее уже становится твоим твоей внутренней основой каким-то э, смыслом жизни не знаю это твое мировоззрение меняет полностью то есть ты начинаешь смотреть на вещи вокруг э, иным взглядом ты не пытаешься делать рационально там где это приносит какую-то смерть например да и я думаю, что это правильно. Тоже вот касаясь вот этого рационального, например, я все-таки пытался не пить молоко, кефир, вот эти вот молочные продукты. И опять же, исходя из того, что на большинстве комбинатов этих молочных, коровы и другие животные, они содержатся в таких условиях, когда их как бы выдаивают из них все. То есть это это бизнес становится на коровах там и так далее. Я смотрю на это и думаю, боже, ну когда появятся человек там когда появится компания которая все-таки начнет э, это продвигать как э... Как идею. То есть я готов заплатить там в 5 раз больше за литр кефира, когда я точно знаю, когда, там, когда я точно знаю, что коровы там содержатся в идеальных условиях. Их там летом они пасутся на пастбище. Там стоят видеокамеры, когда я могу онлайн зайти и посмотреть, как они, как они себя чувствуют, что там происходит, в каких условиях они содержатся. Я понимаю, почему это сейчас нету. Потому что нету. Запросы общества на это. А нету запроса общества, видимо, это невыгодно. Но я надеюсь, когда-то это случится все-таки. И... И мир станет лучше, мое такое убеждение. Так вот... Это, наверное, основные мысли, которые я хотел высказ высказать от, об этом. Но все-таки еще, еще приведу несколько моментов сейчас. Так вот, в чем моя схожесть с позицией Оша, как я говорил ранее, это в том, что... Ты воспринимаешь э, люди э, э, ты воспринимаешь не вегетарианство то есть поедание мяса рыбы и так далее как э, уродство как моральное уродство то есть я смотрю на себя в детстве я понимаю что это уродливо вот это есть мясо но у меня есть оправдание и она есть у всех действительно у всех пока ты не знаешь как это мясо производится? В принципе, у тебя есть моральное основание для того, чтобы, ну, оправдать себя. Это действительно так. И, например, вот, когда ты посмотрел фильм "Земляне", как я говорил ранее, у тебя уже нет таких моральных оснований. Ты, то есть, ну, ты живешь уже таким человеком. Либо ты станов... отказываешься от мяса, либо ты продолжаешь его есть, и это становится твоим как бы уродством. Это моя точка зрения, понятно, что вы можете сказать, что это не уродство, а еще что-то.